Коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас четвертая часть практического занятия для разработчиков начального уровня. То есть для тех, которые только начинают программировать, те, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с разработкой, с программированием, с языком C-Sharp. Сегодня мы продолжим изобретать велосипед. Ну, изобретать велосипед это так в кавычках на самом деле. Мы будем делать калькулятор. Я специально взял самый простой вариант э, предметной области. Калькулятор, два числа, сложили, показали результат. Все, больше ничего. Поэтому моя цель углубиться непосредственно в процесс разработки, в паттерны, в объяснения, в naming convention, то есть то, что обычно э, использует разработчик в своей жизни э, в, в процессе разработки, так сказать, в процессе написания кода. Ну, а если говорить про то, какие у нас на сегодня цели и задачи, то здесь, собственно говоря, все написано. Мы посмотрим, что такое Dependency Injection Container. Немножко поговорим про паттерн, немножко про принцип. Все это Dependency Injection, они связаны с Inverse в Control. Это несколько понятий, которые между собой очень сильно переплетаются. Я покажу статью на своем сайте, в котором я попытался это все объяснить. Если будет интересно, почитайте. Ну, задача у нас сегодня разобраться с Dependency Injection Container. Что это такое, какая от него польза, для чего он нужен, как в него положить, как из него взять, что это за черный ящик, мы разберем на конкретном примере Simple Evoc что это такое э, внутри этот контейнер, этот, этот simple IO, то есть inverse of control, когда-то давным-давно написал я, положил в нугит пакет и забыл, <laughs> и начал использовать те, которые уже существуют. Мы узнаем, э, какие бывают контейнеры, опять же, очень кратенько, сколько их, в чем у них отличие и так далее. Дальше мы посмотрим, э, что... В Core есть э, свой встроенный dependency-контейнер. Это, собственно говоря, одна из причин, почему я перестал развивать свой контейнер. Э, не только в Core, но... И в других есть другие фреймворки, которые позволяют на разных платформах использовать контейнеры. И если учесть, что есть люди, которые пишут лучше меня код, и у них больше на это времени, в частности на написание контейнеров, я тоже оставил эту задачу. Итак, в вас Core есть, собственно, DI контейнер, dependency injection контейнер, и мы его внедрим в наше приложение, которое называется калькулятор, которое построено на, на консольном приложении. Посмотрим, как с ним работать, для чего оно нужно вообще, как это, что это. Ну, вот, вот такие вот планы. Ну, а перед тем, как перейти к Visual Studio, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Я думаю, что вы все знаете, для чего это нужно. И, э, в общем-то, ну все, давайте переключаться. Итак, я предлагаю на начать с уборки и сделаем это следующим образом Я вот этот весь код, который сейчас у вас на экране он, э, в общем-то, говорит о том, что это все привязано именно к аргументам это обработка, создание инстансов и, в общем-то, э, нам это будет сейчас мешать я хочу это вынести в отдельный метод и сделаю это следующим образом я вырежу все и скажу, что у меня есть var сервис равно, э, ну, допустим, процесс аргумент um, то есть обработай аргументы я передам туда как раз ar, нет, args нет вот и создам этот метод он будет внутренний private я имею в виду да даже вот статичный возвращать мы будем iOutputService сервис, получать аргументы и вставим вместо вот этого экзепшена как раз обработку вот этого Аргумента. Далее, смотрите, есть, есть такая концепция if-else. Ну, во-первых, это правильная концепция if-else, то есть либо одно выполняется, либо другое. И надо понимать, что в последнее время, в общем, все на самом деле меняется. И такое понятие, как else у ifa, -а, оно, в общем-то, ну, не принято, что ли, использовать. Или разработчики стараются его не использовать. И, в общем-то, я один из них. И вот почему. То есть, когда вы делаете подобный рефакторинг, у вас цель программы, цель работы метода, она меняется. И в данном случае я могу сразу сказать, что я возвращаю, что там, return, а здесь тогда, то есть я выйду из, выйду из этого if, да, и получается, что мне else как таковой не нужен, потому что я для работы другого напишу return другой тип. То есть программа начала работать по-другому и, собственно, код изменился. Я возвращаю Instance. Вот здесь создается, если консоль. Если не консоль, то создается MessageBox в данном варианте. На данный момент пока меня это устраивает. Нашего заказчика мы больше пока слушать не будем, потому что дальше будем изучать этот процесс. Итак, давайте вернемся к тому, что у нас вот в этом месте есть э, какое-то количество инстансов или экземпляров, если говорить по-русски, которые так или иначе между собой переплетены. Помните, я говорил про сервис, помните, я говорил про провайдер. Вы, в принципе, э, вправе изменить название провайдер на сервис, пусть это будет все сервисы, но потом... В общем, вы попомните мои слова, когда э, встретитесь с рекурсией зависимости. Итак, что нам теперь нужно сделать для того, чтобы поговорить, давайте для начала поговорим для контейнера, давайте сделаем таким образом я в, в комментарии к описанию к этому видео накидаю немножко ссылок, сейчас я их всех покажу и чтобы не вдаваться в подробности вы их просто почитаете, чтобы у вас было представление опять же по желанию, да, почитаете или нет почитаете, но э, так или иначе я буду говорить о том что в этих ссылках описано но я все-таки хочу сосредоточиться на примерах, Итак, давайте я открою все ссылки вот они Итак, есть э, в моем блоге статья, которая называется «Dependency Injection. Принцип. Паттерн. Контейнер». Надо понимать, что это три разных понятия, и здесь они э, достаточно подробно описаны, и взаимосвязи между ними. Я думаю, что это не составит особого труда а потратить пять минут. Дальше. Есть э, dependency container своими э, с руками. Это как раз тот сот, как раз тот самый, прошу прощения, говорился, Simple иок, в общем-то, вот, который лежит вот в этом nugget пакете. Ой, даже есть видео, видимо, что-то я уже про него рассказывал. Ну вот, видите, какие нюансы всплывают. Вот Simple иок, его можно поставить, его уже много раскачивали, там как раз непосредственно вот этот вот содержимое вот этого файла то есть если вы установите у вас появится файл который будет называться simple.log и вы можете поставить бряку использовать его мы наверное так и сделаем для того чтобы проверить как это работает ну и еще я говорил про то что этих dependency и контейнеров dependency injection контейнеров, их огромное количество и вот на этом сайте они практически все перечислены, ну не все а большинство из них перечислено и они с каждым годом плодятся, каждый думает, что он изобретет лучше. Есть те, которые уже закоренелые, которые уже очень давно, на разных платформах. На них все отличаются по производительности. Я скажу, что я использовал, э, ну давайте скажу честно. Так, драй IEOC я использовал. Simple Injector. Э, так, здесь еще должен быть автофак, я его использовал. И... Фанк тоже я бы но что-то я его здесь не вижу, видимо какой-то уже современный, вот MBVM Toolkit, да, там тоже есть контейнер, ну, в общем, э, контейнер, вот, автофак, как пишется, чтобы показать, М -м да, вот, наверное, а, Unity контейнер обязательно использовал, и, в общем, вы понимаете, что это такая штука, которая... Э, ну, давайте так, немножко про. Давайте еще тогда вот последнюю ссылку я пишу, которая будет в комментарии. Это wsp.NET Core. Если вы будете писать какие-то приложения в Core, там, бэкэнды или API, или там, я не знаю, сервисы, то там тоже есть Dependency Injection, и поэтому теоретически было бы правильно, в общем-то, прочитать про эту штуку и как минимум понимать, что это такое, что за контейнер, для чего они нужны и вообще, что, что с ними делать. Надо сказать, что контейнер, ну вот опять же, если говорить про то, что э, написано здесь, это инструмент, это тот инструмент, который позволяет решать зависимости, то есть резолвить некоторые э, экземпляры некоторых классов, причем создание экземпляров и классов, э, в том числе иерархических. В нашем случае, если говорить вот про вот эту вот иерархию, то есть наш вот этот open, а, input Operand provider зависит от output-сервиса, который тоже, собственно говоря, является э, инжектом для вот этого провайдера, то это иерархия, то есть один без другого работать не будет, и контейнер это разруливает автоматически, то есть он сам знает, что куда создать, чтобы дать экземпляр класса. И э, это мы сегодня проделаем. Дальше. У нас есть такое понятие, как управление жизненным циклом. То есть, если я создам экземпляр класса… Ну, смотрите, есть куча паттернов, как, например, Singleton или, э, допустим, э, какой-нибудь… ну, обычный да, Singleton, да, на нем пока остановимся. То есть Singleton говорит о том, что во время работы приложения будет создан только один экземпляр класса и других экземпляров не будет создана, всегда будет выдаваться один и тот же. Зачем это делается? Например, у вас есть какая-нибудь э, игра, например, крестики-нолики и при каждой игре у вас есть сервис, который называется СКО-сервис, ну то есть содержит счет, и вы хотите накапливать вот этот самый счет, который был, ну допустим, два пользователя играют между собой, вы накапливать хотите там, сколько игр они сыграли, у кого сколько побед и поражений. Это можно хранить в одном сервисе, и таким образом, если у вас этот сервис будет разруливаться э, при помощи контейнера или при помощи синглтона, ну то есть э, вот этого паттерна, то вы можете накапливать вот эту информацию об этом самом, в этих самых играх. И... То есть понятие Singleton можно будет реализовать как в контейнере, так и специальным паттерном. Грубо говоря, эта штука запускается один раз. В начале старте приложения, и потом она э, хранится в памяти до тех пор, пока приложение не будет выгружено. Таким образом, сохраняется счет, а если вы поставите, ну, не будете его хранить как Синглтон, как одиночку, то есть на все приложение, то у вас при каждой игре будет счет сбрасываться и, собственно говоря, будут 1-0 или 0-1 в зависимости от того, кто проиграл или выиграл. Все, на этом как бы закончилось. Я думал, что этот пример был э, показательный. Так вот, контейнер на самом деле может управлять жизненным ссылком объектов. Более того, он может его не только делать singleton, или там не singleton, то есть когда выдается каждый раз при запросе из контейнера а, а, разный, то есть новый инстанс, а, то, то есть чистый, голый, абсолютно. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Так вот, помимо синглтона или Транзиент, например, то есть, как это говорится в вайспредотнет-контейнере, то есть не singleton, то есть каждый раз новый инстанс. Есть еще и третий, так называемый скоп, да, или а, есть другие контейнеры, у них это называется по-другому, но то есть когда вы а, шарите вот этот вот объект, этот, то есть инстанс этого объекта, экземпляр этого объекта, между несколькими запросами, между несколькими циклами а, выполняемых операций над ним. Ну, это тоже имеет место быть, особенно это заметно, когда вы делаете, э, допустим, ASP.NET приложение или API какой-нибудь, и там один реквест, и нужно, чтобы какой-нибудь объект жил э, в памяти на момент действия этого реквеста, пока не будет выдан респонс. А это может быть проделано э, в процессе вот этой обработки реквеста, может быть проделано много-много всяких операций, и вот на протяжении всех этих операций будет жить ваш объект. Ну, это, наверное, уже пошел в дебри, вы, наверное, почитаете и поймете это все без, собственно, моего к указ моей указки. Ну, и третье плюс в том, что в любом конструкторе, ну, практически в любом, да, опять же, в хорошем смысле этого слова, можно а, получить доступ к любому объекту программы, то есть инверсия зависимости, а, ну, опять же, ладно, прочитайте про это. Так, я думаю, что я уже много наговорил, я не хотел делать э, теорию, я хотел только практику. И э, тем не менее, давайте переключимся в Visual Studio и поймем, что у нас есть э, какая-то штука, которая создает инстансы вот это вот new как раз создает этот экземпляр этого класса здесь этого, здесь прокидывается и вот это вот все на самом деле здесь это работать будет, потому что это красиво, просто и никаких проблем нам не составило написать new, но в более сложных программах, в более сложных механизмах использования например, SPDOT.NET Core или DAPPE в приложениях вот эта вот простота она может стать адом и для того, чтобы но давайте еще затрону одну тему. Допустим, мы захотим написать юнит-тесты, то у нас получится, что не очень сильно получится. Вот Сейчас мы должны будем создать инстанс, который будет допустим, parse-operant-сервис мы захотим написать на него юнит-тесты и для того, чтобы юнит-тест заработал нам нужно обязательно реальный класс output-сервиса и все такое. Но, в общем-то, если возвращаться к теме абстракции, которые были в предыдущий раз предыдущем видео описаны, то э, нужно понимать, что как раз вот эти абстракции могут ну, в данном случае у нас нет абстракции, э, мы говорили про а то есть и как называется, output сервис абстракция, вот как раз абстракции юнит-тестирование помогает, так я опять ухожу в дебри, давайте вернемся назад, давайте в конце концов э, ну, посмотрим, что такое Simple IoC, ну, давайте я вот так вот Загружу, чтобы мы могли узнать, как эта штука работает. Мне нужен Nugget package, который называется Simple. IOC. Я его поставлю. Это открытый код. Simple. Он давно не открывал, даже уже нету в истории. Simple. IOC. Вот. Это просто файл, который, в общем-то.. И, и содержит в себе реализацию Dependency Injection контейнера так, теперь его осталось найти или он у меня откомпилированный? так, я могу вас конечно и обмануть М -м -м да, я вас обманул ну, ой, что ж сказать, и про старуху бывает порнуха, значит в нугет-пакете лежит откомпилированный проект, давайте тогда попробуем его просто заиспользовать, а исходники вы найдете вот в той статье, которую я показал, тем более, что они там есть. Итак, э, вот эти инстансы мы пока опустим чуть пониже, э, собственно говоря, наверное, нет, это пока оставим наверху, мы там обрабатываем аргументы. Итак, давайте я попробую написать simply.org, э, дальше у нас тут есть что? Нет. Ну, давайте вот так вот напишем контейнер, равен simple log. и, собственно говоря, теперь у нас есть контейнер, который мы можем э, зарегистрировать э, какой-то instance, зарегистрировать э, generic instance, то есть именованный, зарегистрировать instance, э, как singleton и, в общем-то, разрезовывать. Это вот простые, кстати, манипуляции, которые можно сделать с контейнером. И они... Э, очень наглядно реализуются и в исходниках вы можете посмотреть то есть э, современные контейнеры могут делать гораздо больше много всего всякого полезного но вот это вот основа то есть для начала нужно в контейнере что-то зарегистрировать и в данном случае я делаю зарегистрировать i что там у нас output service и э, в общем то смотрите я могу зарегистрировать а output сервис как интерфейс то есть то непосредственно что я обычно буду инжектить в другие провайдеры и э, вот это вот э, -life, она показывает то что у меня может обязательно должна быть реализация этого интерфейса и в данном случае это э, ну, у нас две реализации да? консоли э, что там у нас консоли output service и соответственно есть еще другой message box output service то есть у меня две реализации одного и того же сервиса и теперь я бы хотел сделать следующее раз у меня есть возможность а, сделать iInputService реализацию я хочу его сделать реализацию это с одной стороны я могу здесь написать интерфейс если я делал, то есть а, сделать вот таким вот способом way.iInterface и вот это бы был у меня интерфейс, который бы я, например, использовал э, в юнит-тестах. Но э, мне это, в принципе, пока не требуется. Я, наверное, не буду это делать. Но тем не менее, имейте в виду, зачем делается интерфейс. Это возвращаясь к э, разговору о том, что для чего нужны интерфейсы. И я могу, собственно говоря, зарегистрировать здесь только этот интерфейс. То есть, ой, в смысле, только этот класс, то есть тип, я могу также зарегистрировать. Смотрите другой э, float provider и э, это я в общем-то все могу зарегистрировать если честно давайте я так и сделаю у меня здесь нет никаких реализаций дополнительных то есть никаких интерфейсов нету и в данном варианте они по большому счету мне не нужны потому что я нигде и никаким образом не буду использовать их как-то по-другому но как только у меня потребуется калькулятор провайдер а другой какой-нибудь там, я не знаю, ну, байнер да, калькулятор, бинарный код складывать, это другой вариант, и мне придется сделать интерфейс, сделать другую имплементацию этого интерфейса, то есть реализацию, и тогда я буду регистрировать две. так получается, что я создал simple simple.ioq, то есть контейнер, какой-то там контейнер, который черный ящик, по большому счету, я зарегистрировал, э, так сказать, э, типы, причем можно зарегистрировать прямой тип, то есть непосредственно реализацию, а можно интерфейс и его реализацию, а теперь давайте попробуем прямо так вот так: с бухты-барахты получить получить из контейнера. Ну, например, давайте калькулятор. Нет, давайте сначала output сервис. Смотрите, регистр происходит два раза для output сервиса, две реализации. Сделан. Насколько я помню, контейнер настолько простой, что он, по-моему, одну реализацию заменяет на другую. Ну, давайте напишем output. Э, давайте сервис напишем э, у нас будет равен э, а у нас уже есть output сервис давайте напишем 2 и что нам нужно из контейнера получить resolve, э, где-то у нас есть такой generic тип и это будет i output сервис но, насколько я помню, он должен заменить одну реализацию на другую То есть, сколько бы раз я не регистрировал сервис их реализации Он должен, в общем-то, их заменить все последующие И это легко проверить OutputService2.print Да, то есть у меня будет не пачка, не коллекция объектов А будет э, только одна Ну, давайте и там, что там у нас есть Ну, верте вот так вот Теперь поставим здесь breakpoint и запустим Итак, у нас да как вы видите message book output service ну ради прикола давайте проверим я пытаюсь показать что черный ящик не такой уж и черный то есть и так понятно как он работает просто ящики вот эти вот контейнеры они работают по-разному кто-то как вот этот простой не может регистрировать пачку кто-то может, дополнительные расширения, разрешения есть, которые можно и теперь у нас, да, последний регистрируется, он доступен ну, в общем-то, у нас как раз задача в том, что в зависимости от того какие пришли аргументы, мы можем, в общем-то, получить те или иные, тот или иной вывод на экран в данном случае нас теоретически не интересует MessageBox мы всегда будем использовать смотрите мы сейчас в предыдущем видео говорили о том что у нас там есть злой заказчик и что у него разные требования я думаю что сейчас нам нету смысла распыляться на вот эти вот сложности я сделаю по простому я удалю этот э, реализацию этого контейнера и вот этот вот output сервис. У меня теперь не будет зависеть от параметров Опять же, только для того, чтобы показать теоретическим, есть контейнеры Которые могут по названию параметра Вытащить конкретный инстанс Конкретного класса, то есть экземпляр mm -hmm. а, Зависит от того, какие были аргументы Этот контейнер не поддерживает Поэтому я его использовать дальше ну, Давайте покажу, что такое иерархическая зависимость Опять же, чтобы понимать, как это работает Давайте тогда пока закомментирую и э, есть у нас output сервис. Я его здесь вот так вот получу. Тем более он у меня уже работает. Это я уберу. То есть если вот здесь, вот в этом месте мы написали э, registration, давайте вот так вот напишу in э, объекты, да, напишем то вот здесь я сейчас буду их резолвить то есть я их буду доставать из контейнера надо понимать, что в консольном приложении здесь это как бы не совсем красиво звучит но во всяком случае очень наглядно да? Resolven Object и мы сделали Resolve сервис дальше нам нужен вы знаете давайте сделаем по-хитрому нам кто там нужен i, вот, вот этот вот да? и я сделаю InputService, да, var inputService, теоретически, ой, не так написал, равен container.resolve, у нас вот есть а, как раз тот самый instance, и теперь, а, еще мне нужен input string inputStringService, давайте его тоже зарезолвим, я вот так вот по-простому сделаю, Ctrl-V, и отсюда вот заберу Ctrl-C, Draw, ой, Input, вот так вот. То есть, э, давайте пока вот так вот уберем. Я теперь могу не создавать инстанции вручную, а, в общем-то, как вы понимаете, я могу их получить из контейнера. И я сделал это следующим образом. Я э, закомментировал то, что мы создавали вручную, а теперь все вот эти инстанции, где он еще есть, вот parse object, где он, вот он. Uh, я могу сделать вот так, ctrl-v и сказать, что это будет теперь не вручную созданный инстанс, а взятый из контейнер-визов uh, И кто он там, как называется, вот этот вот, input operant. И естественно здесь ничего не должно быть в скобках Вот и теоретически у меня последний сервис остался, который называется калькулятор. Ну, я сделаю вот так вот. Повторяю, я работаю с очень простым контейнером, который для наглядности исходники лежат э, в блоге. Можете посмотреть, реально прям скопировать и создать файл этот вручную, не откомпилированный. И тогда э, прям поймете, как это все работает. Кон... Нет, что там? Калкулатор. О, подсказка есть. Отлично, что сэкономить время. Таким образом, э, регистр, нет, не регистр, резов Вот так вот. Теперь э, вот этот вот instance, как вы видите, у меня раньше он допускался во Float Provider и оперант Provider. То есть я сейчас он, как вы видите, мне не нужен. Но будет ли у меня вот этот вот оперант provider работать? Давайте проверим. То есть сейчас мы просто запустим приложение и посмотрим что оно действительно работает посмотрите у меня как бы все сработало я завожу одно число я завожу другое число я выбираю оперант и у меня э, получился результат и собственно говоря речь как раз идет о том что сам контейнер знает что у меня вот этот вот input service ну давайте вот так вот его переименуем input float провайдер, потому что он все-таки провайдер и этот переименуем parse э, что там, input operand провайдер и соответственно калькулятор сервис ну в общем я рекомендую, чтобы у вас э, названия переменных совпадали с типом, как вот сейчас у меня то есть у меня input сервис э, теперь уже не требуется, а давайте поставим вот здесь breakpoint и запустим эту штуку, чтобы увидеть, что собственно говоря, внутри у меня резолвится Итак, смотрите, output-сервис у меня пустой, а вот input float ой, не пустой, он создан экземпляр, мы знаем, что он э, тип имеет э, консоли-сервис, то есть вот регистрация была для этого интерфейса, была зарегистрирована эта реализация. Он меня в эту реализацию и нашел. Дальше у меня получается float-провайдер, и как вы видите, где-то внутри у меня лежит output-сервис и input-string-сервис. То есть я его явно не резолвил, а не резолвер не резолвер, фу, не раз, не разрешал, ну, не, фу, не создавал его, не брал его инстанс из контейнера, а контейнер сам его нашел, увидел что требуется и в общем-то подсунул его в этот провайдер, я прошу прощения, заговорился input оператор делал то же самое, у меня есть input string service, а в калькулятор провайдер появился output service, то есть я ничего этого не говорил то есть, а у меня контейнер умеет находить зависимости, вливать их друг в дружку и выдавать мне конкретный инстанс рабочий, которым, собственно говоря, я и, и пользуюсь. Я запускаю, и, в общем-то, у меня, как вы видите, все работает. Да, что-то у меня как-то мания делить. Ну, наверное, потому что я делюсь. Так, давайте отсюда... Не-не-не, уберем. Не-не-не, я извиняюсь. Остановись. F9, и это уже у нас четвертая версия. Таким образом, получается, инстанции мне создавать больше не нужно. Они у меня резовываются из контейнера, и этот контейнер очень простой. Я напоминаю, по ссылке в описании можно найти его внутренности, как он работает, там даже где-то было видео, которое объясняет, вы можете поставить бряки и реально посмотреть, как это работает. Это важно понимать, потому что, если будут какие-то проблемы с контейнером, без понимания того, как это работает, на самом деле, очень сложно. Теперь давайте сделаем основную часть, которую я планировал для этого видео. Мы не просто ну, давайте вот этот контейнер я удалю и э, мы установим другой контейнер который используется в ISP.NET Core чтобы вы понимали как с ним работать если вдруг потребуется с ним работать например в веб-приложениях и э, так, Simple и Ok нам уже не нужен, программа у нас немножко поломалась. А, нет, на самом деле ничего не поломалось. Да, вот, утилиты удалим. А теперь установим э, тот самый. Да что такое? Не, не придет. Э, контейнер, который используется USP.NET Core. Где-то ссылка в описании есть на него. Там, в общем-то, тоже все просто. Давайте напишем Dependency. Вот я уже писал. Здесь есть Microsoft Abstraction. Сейчас один момент. Вот. Вот это вот как раз то, что нам нужно. Хотя, наверное, вот это нам больше подойдет. Dependency Injection. Здесь как раз есть контейнер. Так, у нас есть ошибка, которая говорит, что у нас simply Oak используется. Да, это все верно. И теперь э, мы будем создавать контейнер. Ну, он создается... В... На самом деле, разные контейнеры могут создаваться по-разному. Я видел реализацию, например, Artefax. Там одна программа создает контейнер, а другая его наполняет. И, в общем-то, наоборот. Но мы здесь делаем по-простому. У нас контейнер еще пока нет. Давайте сделаем таким образом. Var uh, uh, services равен new service collection и теперь uh, вот эти вот сервисы можно как бы OCR сервис можно наполнять uh, прям в espadotnet core то же самое services.com и здесь мы можем это скопит, uh, вот тот самый, да, вот смотрите, на самом деле сервисы, uh, это коллекция каких-то сервисов, ну, грубо говоря, это тот самый контейнер, в котором есть вот всякие синглтон, Transient, скопит, uh, если говорить про их назначение, то синглтон, синглтон регистрирует один инстанс на все приложение, какой бы вы раз ни к нему не обратились к этому контейнеру и не спросили э, какой-нибудь э, экземпляр какому нибудь объекта, он всегда будет один и тот же выдавать, то есть он никогда не поменяется транзиент всегда будет выдавать э, собственно говоря новый экземпляр класса, сбрасывая все, что там было использовано раньше в никуда каждый раз новый экземпляр и без вариантов а скопот выдается ну, в зависимости от каких-то зависимостей. То есть, опять же, говорить, если про request-response, то скопот будет жить, например, на длину жилья, жития, жития мое, э, этого реквеста. То есть, пока он живет, будет этот. А там может в момент вот этого выполнения реквеста, может проходить много всяких инжектов, и всегда будет выдаваться на один вот этот реквест одни и те же инстансы, одни и те же экземпляры одного и того же класса. Так, ну, собственно говоря, это значит, что при следующем реквесте будет выдан другой, да, чтобы вот нужно было понимать. Итак, э, я буду делать очень просто, я буду регистрировать transient iOutputService и здесь по образу и подобию, как и в моем, моей реализации, тоже можно написать, ну, здесь, видите, больше, больше написано tService, tImplementation, у меня implementation на консоли э, OutputService и давайте я зарегистрирую сразу и второй. У нас есть менедж. Ой, message box, прошу прощения. Message box, output service. Да, они тоже э, здесь это. То есть, э, simply ok. Давайте я тогда вот так вот сделаю. Вот здесь напишу services. А здесь напишу add tran. Zient. Ой, не удалил. Ну, в общем, нужно уметь пользоваться редактором, тогда у вас код будет писаться быстрее. Ну, в общем, то, что вот я уже почти что написал. Давайте я вот так вот. И теперь получается, что у меня вот эта штука отработала. И теперь у меня нужно где-то взять этот контейнер. И этот контейнер у меня берется из сервисов. Build сервис-провайдер ну вот сервис-провайдер, да, как бы неоднозначное название Microsoft а, ну вот они так придумали, то есть у нас есть сервис-коллекшн и сервис-провайдер грубо говоря, мы создаем сервис-коллекшн в котором регистрируем все, а потом билдим сервис-провайдер и у нас вот этот теоретически должен стать э, давайте так вот сервис-провайдер который, в общем-то, по большому счету и есть э, тот самый контейнер ну, а у них, собственно говоря, у Microsoft используются другие методы, например, GetServices. Это когда я могу получить пачку. Кстати, о том, что iOutputService у меня зарегистрирован с двумя реализациями. Я могу получить GetServices. И, наверное, есть вот такое расширение. Да. Дальше я могу InputFloatProvider сделать GetService и тоже использовать этот на самом деле все в инструкции Microsoftа описано как это Get Services Get Required Service, Get Services и нужно просто с этим один раз посидеть, разобраться и потом у вас в общем-то наступит счастье Итак, смотрите, я сервис получил. В данном варианте он мне возвращает уже коллекцию. И, как видите, у меня, соответственно, принт у него нету. Но теперь зато я точно могу сказать, что вот этот вот метод у меня может отработать уже вот здесь. И я могу отдать как раз output. А, давайте я вот так вот сделаю. Out output-сервис в коллекцию, то есть, э, ну, во-первых, наверное, output services это все сервисы, я сейчас покажу и в аргументах, э, в смысле, обработать эту ситуацию по-другому, что есть у меня аргументы, то, э, да, мне нужно сюда обязательно сейчас один момент, так, это мы закроем, я просто хочу, чтобы у меня помимо аргументов отправлялась с, не только аргументы, но и сервисы, которые у меня доступны. Я думаю, что это понятно. И на основании того, какие аргументы, я также буду делать выбор. Вот у меня приходит innumerable service, а, то есть I Collection, И теперь я могу сказать, что если консоль, тогда... Ну, давайте вот так вот сделаем. Я не буду здесь создавать инстанции, я просто выберу Output Services. Вот. Так, нам нужно вы найти тот, где, давайте вот так вот, first дефолт. default, давайте first, мы точно знаем, что он там есть, где x, так, у меня типа нету, get type равен type of, ну, я опять же повторяюсь, это слишком надуманная такая конструкция, но, тем не менее, для того, чтобы программа заработала, я должен это сделать. А, давайте вот так сделаем. Ctrl-D. И здесь скажу, что у меня здесь будет другой сервис, который другого типа. Это я сделал только для того, чтобы выбрать э, коллек из коллекции конкретный тип э, сервиса. То есть конкретный тип реализации. И я... Давайте поставлю бряку покажу, что это работает. Так, поднимемся наверх. И э, смотрите, у нас э, getService возвращает непосредственно, может вернуть null, вот об этом вопросе говорит. Поэтому get getService, я скажу, что у меня сервис, э, ну это плохое слово, давайте, сервис вот так вот, вот, который не возвращает null, и в общем это нужно тоже понимать, как это работает так как у меня все зарегистрировано и ну, то есть, не может быть ошибки то есть а, у меня программа построена таким образом, что я явно зарегистрировал я точно знаю, что у меня инстансы э, зарегистрированы а есть такие программы, когда модули подгружаются из других программ и тогда Resolve может вернуть null, и это нужно просто проверять опять же, это возможности как раз этого самого контейнера я точно знаю, что required вернет объект ну и давайте здесь вот поставим бряку и breakpoint Мы запустили программу и пошли по ее выполнению. И я создал сервис Collection, я зарегистрировал все существующие у меня объекты. Где-то сами объекты, где-то только интерфейсы и реализацию. И поехали дальше. Вот он появился, сервис провайдер. И теперь мы у этого сервис провайдера берем iOutputService. Давайте посмотрим, сколько их, как вы видите, они здесь обе. Соответственно, при выборке там дальше они у меня будут использоваться как а, пачка. А здесь у меня провайдер, смотрите, input провайдер. Также разрезовывал и output провайдер, он его сам создал, и калькулятор. В общем, все то же самое, что и мой когда-то созданный Simple IOC. Но принцип работы у него практически одинаковый. Надо понимать, что внутри сервиса инстанции создаются через активатор. Других вариантов, ну то есть через рефлексию, через э, так называемый активатор, э, я других вариантов вроде бы не видел. Итак, здесь у меня тоже есть это все, и теперь я иду в парсинг элемент, у меня, ой, аргументы, у меня здесь есть output сервис, их пачка, и в зависимости от аргумента, который у меня по умолчанию равен консоль, я выхожу сюда, нахожу один э, сервис, у которого тип, и соответственно output сервис у меня будет консоль, ну я думаю, что это видно. Ну, а дальше по накатанной, в общем, как вы видите, все это запустилось, работает, давайте, оп... а, ну да, давайте разделим это число, о, как интересно, какая реализация, смотрите, у меня э, две реализации, э, случилась неприятная неприятность, и опять же, я понимаю, почему так случилось, давайте я вам объясню, как вы видели, что у нас в консольном окне сначала все было в консольном-консольном, а потом бац, и получилось не очень консольное приложение, а выдалось сообщение в месседжбокс. Это говорит о чем? Сам контейнер не может решить, какой инстанс, то есть какой конкретный тип реализации, возвращать в конкретный ну, запрошенный сервис. Например, калькулятор провайдер, как вы помните, он у нас запрашивает output сервис. И поэтому не знаю на каком основании вот этот вот сервис collection решил что на, так как у нас их два он выдал то один то другой в общем вот это одна из тех проблем которые могут вас настигнуть при работе с этим черным ящиком поэтому нужно четко точно понимать как вообще работает эта штука это действительно черный ящик и как вы видите я даже сам не подозревал что она может выдать одно другое третье пятое ну и если говорить конкретное решение про эту проблему то разные контейнеры работают по разному одним из них например использования э, именованного инстанса например э, допустим если в калькулятор повайнер где он у меня здесь есть input какого-то то есть inject какого-то а output сервис и есть варианты использования ну например в автофаке есть name it и название какого-то ну то есть э, у меня естественно этого нету потому что я не установил этот автофак но как вариантом name it по моему указывается нет не надо мне это все переводить, и здесь указывается name, там допустим, консоль да? то есть э, э, разные контейнеры, разные dependency injection контейнеры решают эти разные вопросы по-разному, где-то можно указать instance, где-то можно выбрать регистрацию, соответственно и регистрация должна быть соответствующая ну, например, в некоторых контейнерах есть такое понятие как named, то есть под именем или э, with name ну, разные контейнеры, я еще раз повторюсь они работают по-разному, в данном варианте он сам себе решил, что у меня есть и такая и такая реализация и в одну э, зависимость отдал один тип, в другую зависимость отдал другой тип что на самом деле не good и с этим нужно, в общем-то, бороться а если говорить про э, вот конкретное решение вот этой задачи то теоретически э, должен быть какой-то... Ну, давайте я как, как, типа в виде бонуса, да, наверное, вот так вот сделаем я сделаю не провайдер, а такую папку, создам и назову ее factory, давайте вот так вот даже factories, и создам э, output, наверное, factory.c-sharp, то есть output э, selection, вот так вот, наверное, чтобы вы понимали, что я хочу сделать какую-то фабрику, которая будет делать выборку на основании какого-то параметра и собственно говоря это будет решаться тоже через dependency container давайте напишу ctor напишу i enumerable i out put концы out как он пишется output сервис и напишу output services то есть я сюда буду их получать пачкой для того чтобы сделать конкретный выбор и, э, собственно говоря, я теперь хочу написать, ну, давайте я их положу в коробочку какую-нибудь, Решарпер мне создаст output service, и теперь я хочу сделать метод, который get, э, давайте опять же сделаем его public, э, i output service, get output service, соответственно. Ну и здесь, как вы понимаете, мне нужно ну, по образу и подобию сделать, как вот здесь. Да? Если я думаю, что вы уже догадались, как я это сделаю ну, в данной конкретной реализации, и э, пусть будет string э, давайте вот так я сделаю bool э, is use консоли и напишу чтобы оно было ну давайте я ничего не буду писать а хотя пусть будет true я буду всегда по умолчанию использовать true тогда не нужно и тогда если я скажу вот здесь is use console, то мой вот этот вот сервис он? вот они я могу вот из этого вот из этой пачки сервисов выдать конкретный тип, ну и соответственно мне здесь все типы нужно выдать и что дальше? Я теперь возьму этот Selection и также зарегистрирую его, ой, в смысле, в Selection Factory, также зарегистрирую его в контейнере и теперь у меня есть возможность выбирать. Опять же, я могу вот здесь в калькулятор сказать, что у меня сюда приходит не Output сервис, а вот такая штука, которая называется output наверное лучше напишу вот так вот тут selection factory и собственно говоря вот не не не вот вот factory и мне нужно чтобы вот этот вот output factory взял его на основании так у меня по умолчанию будет собственно говоря вот, ну тут уже, смотрите, на самом деле получается даже очень интересно, у меня по умолчанию будет использоваться консоль, и я везде сейчас так сделаю, где у меня прокидывается output, но э, тут уже как бы программа пошла уже дальше развиваться, я сюда также заброшу вот этот output sectori, ой, factory и здесь output э, selection factory а здесь как раз его и напишу output selection factory точка сервис здесь мне никакого параметра не нужно таким образом везде будет прокинуто непосредственно ай а сервис чтобы посмотреть где он используется еще я скажу что мне нужно а он еще используется в консоли output сервис а и мы зачатку сервис но все видимо нигде так ну, давайте все-таки проверим, а то я что-то, как-то, по-моему, слишком самоуверенно. F12. Здесь у меня output сервис, да, подменился. А здесь в качестве flow от не туда нажала в F12. А здесь output сервис не подменился. Давайте здесь вот тоже подменим. То есть уже программа немножко строится по другому принципу. Selection factory и здесь вот этот вот selection factory. Но, тем не менее, при этом не ломается. Более того, смотрите, теперь у меня появилась возможность, давайте, во-первых, запустим и проверим, что это работает. Например, давайте для сервиса, вот calculation, калькулятор-провайдер, вот, ну, да, плохой вариант. Так, это не то, вот, input-оператор-провайдер, да, сюда вот два проваливается. давайте нажму сюда breakpoint и запущу приложение. Таким образом получается, что я получу не только Input сервис, но и факторы, в котором сделается выбор на основании умолчания. Да? То есть выбор по умолчанию. Так, давайте отпустим ее. Вот она пошла, пошла, пошла. Здесь у нас по умолчанию Null. Ой, в консоль. И, соответственно, на выходе вот у нас консоли Output Service. И так это сработает, соответственно, на всех инжектах, где я его использую. Здесь уже это можно убрать. И... Ой, а я не убрал, да? Ну, ладно ладно ну, пусть будет так и э, программа приобретает уже некоторый функционал который расширяет возможности консольного приложения до уровня абсурда но тем не менее я думаю что все равно наглядный вариант процессим э, смотрите мы здесь получаем аргументы из в консольное приложение само собой мы получаем из э, метода main а если мы подключим, допустим, конфигурацию и напишем в, в JSON файле мы хотим использовать для этого приложения консольное, ну, output, тогда нам конфигурация, ой, аргументы здесь не потребуется, а в этом самом output selection factory можно как раз эту конфигурацию загружать и таким образом у нас в, прям в ISP.NET, в джейсон или в какой-нибудь другом json файле, который вам нравится, просто можно указать параметр консоли output, читать его, здесь в, в этом самом главном output selection factory проверять, э, какой параметр указан в файле json и загружать, соответственно, для всего приложения либо тот, либо другой output сервис. Это, кстати, один из вариантов, ну, например, э, dependency, э, как она, ой, de, deplo deployment все, заговариваться начал. То есть, если вы используете микросервисную архитектуру, она работает то на Windows, то на Linux, и вы можете выбрать в консоль выводить, ну или там текстовой файл, или, допустим, в message MessageBox. Да? Ну, а, это я очень сильно так абстрагировался от реализации. Но суть сводится к тому, что как раз уже у меня точка входа конфигурации переходит из точка входа аргументов для выбора типа консольного типа output сервиса у меня из main переходит вот в этот самый selection factory который более гибко можно настроить потому что он знает про что что про то что происходит ну теоретически было бы неплохо добавить еще и э, этот configuration service показать как он настраивается но я думаю что это нужно делать уже в отдельном видео в общем, вот так, друзья, на самом деле, как вы понимаете, можно это приложение усложнять до бесконечности. Давайте еще доведем его немножко до ума. Здесь мы регистрируем его, здесь мы создаем, а, как он называется, сервис-провайдер. Ну, давайте вот так вот. Давайте их слитно напишем, потому что это как бы объект. Вот. Ну, а здесь уже резолвим объекты. Ну и как вы понимаете, давайте я, наверное, тоже покажу еще, что такое Service Collection, чтобы э, можно было понимать, как это работает. Create new service, э, new объект, пусть будет так. И на примере, ну, допустим, шаблона, который для микросервисов, или давайте чистый возьмем ну например не десктоп а веб и здесь у нас есть вот ASP ну допустим где-то у нас тут вот есть э, empty core нет не core давайте вот MVC приложение просто new важно, собственно говоря главное чтобы оно было веб-ап ну, куда-нибудь его пока в темп запихнем. Отлично. Я просто хочу показать, где это встречается, чтобы было понимание того, как это работает, ну, в другой системе. Пусть оно так и называется. Как оно называется. Вот, создалось приложение, и я открываю программу. Здесь у нас создается как раз вот этот самый WebHost Builder, то есть он создает как раз приложение. И мы идем в стартап, который, собственно говоря, конфигурирует это Web-приложение. И если нажать F12, то мы перескочим как раз в этот стартап-файл, который настраивает его. И здесь мы увидим тот самый iService Collection. И здесь те самые сервисы. И здесь у нас есть конфигура. И, в общем-то, для того, чтобы увидеть, как это инжектится, можно открыть какой-нибудь контроллер. Ну, хорошо, что выбрал такой, что здесь уже есть контроллер. Я просто покажу, что у нас а, вот этот самый iLogger уже инжектится, и а, я могу сюда заинжектить как раз тот самый iServiceProvider, в котором могу iService iServiceProvider. Service провайдер вот у меня создался экземпляр и соответственно ну вот например в индексе э, файлы я могу сказать сервис провайдер ну и здесь вы увидите тот самый get сервис и все остальное что необходимо для работы конкретного контейнера с конкретными задачами в общем наверное на этом нужно заканчивать я показал наверное все что хотел я очень вас прошу отписаться, так, мне вообще этот проект не нужен, давайте я его закрою. А, я вас прошу отписаться в комментариях, насколько такой данный формат, который был представлен в четырех предыдущих видео, вам полезен и удобен. Может быть, имеет смысл придумать какую-то еще задачу, самую простую, и довести ее до вот такого вот безумства. То есть до абсурда. То есть на самом деле, я думаю, что была серия полезным. На этом я хочу с вами попрощаться. Всего доброго. Пишите правильный код и...